Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Жумиров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. По результатам голосования в моем телеграм-канале, мои подписчики выбрали вот эту тему. Избавление от тревожных и навязчивых мыслей. Ну что ж, если для вас эта тема очень интересна, то ставьте лайк и обязательно досмотрите это видео до конца. В первую очередь нужно определиться, что есть два типа тревожных мыслей, которые я разделяю. И мы сейчас подробно про каждую из них поговорим. И я дам вам определенное представление об этих вещах. И о том, как с этим справляться. Итак, первый тип мысли, которая возникает. Это когда на самом деле у человека приходит в голову какая-то мысль. И она же вызывает тревогу. То есть, это мысль, которая вызывает тревогу сама по себе. Это связано с тем... Что когда возникает у человека эта мысль, он воспринимает сам факт того, что она возникла, как что-то ненормальное. И в результате у него возникает страх. Так как эта мысль, то что она придет, является для человека фактом того, что он ненормальный, или признаком ненормальности, то он получается эмоционально заряжает такую мысль и он как бы ждет. То есть, типа лишь бы только эта мысль не пришла, потому что я ее боюсь. И, конечно же, она приходит, человек боится. И он может на ней зацикливаться, не может от нее отвлечься. Все потому, что эта мысль обладает большой эмоциональной значимостью. Но обладает она ею, потому что человек воспринимает эту мысль, сам факт того, что она пришла к нему в голову, как что-то ненормальное. Давайте приведу пример таких мыслей. Пришла мысль, а вдруг я не люблю мужа. То есть, грубо говоря, женщине вдруг пришла мысль «А вдруг я не люблю мужа?» Сомнение такое. Она восприняла то, что ей не должны приходить такие мысли ни в каких обстоятельствах. И она, соответственно, восприняла этот факт того, что к ней пришла такая мысль, как что-то ненормальное. И это вызывает тревогу. Для того, чтобы именно такого категории мысль убрать, здесь нужно находить совокупные причины, почему прямо сейчас эта мысль, пришла ко мне в голову. Например, э и как это происходит? Вот, допустим, женщина, она говорит, мне вдруг пришла мысль, что я не люблю мужа. так? И здесь мы говорим, какие совокупные причины на это повлияли. Э -э первое. Эта мысль эмоционально очень значима, она меня пугает. Есть, поэтому она приходит. Дальше. У меня бывали и раньше такие сомнения и мысли. Такие мысли бывают у всех э людей, мы уже с ним долго в браке, у меня нет уже тех чувств, которые были в начале наших отношений. В какие-то моменты я на него сильно злюсь. В фильме я видела взаимоотношения людей, где у них более сильные чувства. Муж там, или я перестала что-то делать для мужа и другие причины, которые совпали. То есть мы сейчас говорим по факту, фактические причины, которые привели к человеку к такой мысли. Именно в тот конкретный момент. Когда мы понимаем совокупные причины, по которым именно такая мысль пришла в данный момент времени, человек начинает воспринимать, что к нему пришла такая мысль естественным образом, что это совершенно нормально, что это совершенно не говорит о том, что у него что-то не так с психикой. И получается, что он начинает спокойно к ней относиться, и благодаря тому, что он спокойно к ней относится, ему без разницы, придет эта мысль или нет, и она перестает приходить. Потому что как раз теряется одна из причин – эмоциональная значимость. Дальше. Пришла мысль, а вдруг ударю ребенка? Вот здесь женщина, допустим, она боится за свою психику, и к ней приходит мысль, а вдруг я ударю ребенка. И получается, сам факт того, что к ней пришла такая мысль, она воспринимает это как ненормальным. И здесь точно так же нужно находить причины, почему пришла такая мысль человеку в голову. Когда мы находим совокупные причины, меняем восприятие к этому, и, соответственно, начинаем спокойно относиться, и такие мысли переходить перестают. Дальше, следующий пример. Вдруг мир нереальный. То есть, человеку приходит мысль, а вдруг мир нереальный. И он считает, что сам факт того, что эта мысль пришла, ненормальным. И воспринимает это ненормально, соответственно, тревожится за свою психику, и все больше и чаще об этом думает. Здесь точно так же нужно найти совокупные причины, почему вообще мне такая мысль пришла. Подытожив, здесь хочу сказать, друзья, что вам в голову могут прийти абсолютно любые мысли, потому что ваш мозг, генерирует тысячи этих мыслей и оценивает вообще все, что происходит вокруг. То есть я могу сейчас что-то такое сделать, э, и вы даже не заметите это, но при этом мозг это все анализирует. И получается, что вы как бы всегда имеете свое мнение на что-то. И получается мысли всегда очень сумбурные, разные. И просто те мысли, которые вы воспринимаете как что-то ненормальное, типа я не должен об этом думать, вы их заряжаете тревогой, как эмоции, и они еще чаще и чаще к вам приходят. А получается замкнутый круг. Я не хочу, чтобы эта мысль приходила, потому что я ее тревожусь. Она приходит, я ее тревожу, считаю, что я ненормальный, тревожусь еще больше. Повышенная тревожность приводит к тому, что мысли чаще возникают. Так, это только первый вид. Я не могу сказать, что это в большинстве случаев происходит. На самом деле, вот такие мысли, когда они являются событием, это очень редко. Это, наверное, ну, 10-20% всех тревожных ситуаций, связанных с мыслями. А вот 80% как раз всех ваших навязчивых мыслей, это не что иное, как ваше собственное восприятие того, что произошло. То есть мы говорим, у меня постоянно навязчивые мысли. Я даже клиентов спрашиваю, говорю, у вас возникают навязчивые мысли. Особенно тогда, когда человек говорит, у меня нет никаких ситуаций, которые меня тревожат. Я говорю, а негативные мысли, тревожные, возникают? Конечно, на протяжении всего дня. Это значит, что у него как раз и возникают события. А эти навязчивые мысли – не что иное, как восприятие этих событий. Запоминаем. У меня мои навязчивые мысли являются моим собственным восприятием тех событий, которые в жизни произошли. Я выписал некоторые для вас примеры, чтобы вам было понятнее. Пришла мысль. А вдруг у меня рак? Как пришла такая мысль? Я спрашиваю клиентки, почему вы так решили, что у вас рак? Она говорит, у меня, допустим, какое-то появилось пятно на руке. И я восприняла это пятно на руке, как то, что у меня рак. Или я услышала, допустим, что у моей знакомой, у подруги моей знакомой э, нашли рак. И из-за этого подумала, что вдруг у меня рак. То есть, понимаете, да? этот человек... Сделал вывод такой, что у меня рак на основе того, что произошло. Например, подруга, и, подруга ее подруги, у которой рак в ее возрасте, например. И она начинает сразу же переживать, что а вдруг у меня тоже рак. И переживает, например, собирается идти сдавать анализы. То есть, это все одна и та же мысль, но человек говорит, я собираюсь идти анализы сдавать на рак, допустим. И начинает переживать, а вдруг у меня рак. То есть, это навязчивая мысль является... Тем, какой негативный сценарий он видит э, в том, что пойдет давать анализы на рак. И получается, что это является не навязчивой мыслью, а конкретным восприятием конкретного события. Дальше. Вдруг я не смогу спать. Еще больше пример. Например, человек выпивает чашку чая и у него возникает мысль. А вдруг я сегодня не смогу спать. Он на самом деле, это не является мыслью, а его восприятием плана пойти спать. То есть, я собираюсь пойти спать и переживаю, что вдруг не смогу. Это и есть мое переживание. То есть, тот негативный сценарий, который я вижу в плане. Или, например, что человек вспоминает, что в прошлый раз, в прошлой ночью он плохо спал. И боится, что это повторится этой же ночью. То же самое. Вспоминаю, как я плохо спал прошлой ночью, а вдруг этой ночью тоже не смогу спать. То есть, мы видим, что эти навязчивые мысли не берутся ниоткуда, а являются... Совершенно нормальным восприятием отдельных ситуаций, которые произошли. Либо произошли уже, и мы воспринимаем их этой навязчивой мыслью как бы. Либо мы что-то планируем, и эта навязчивая мысль является нашим негативным планом. Но смысл в том, что это не навязчивая, тревожная мысль. Это ваше восприятие событий, которые происходят в жизни. Точка. И вот это вам нужно очень хорошо для себя уяснить. Пришла мысль, что со мной что-то не так. Вот здесь самое распространенное. Например, забыл ключи дома. Со мной что-то не так. Не понял, о чем говорят люди. С первого раза, что со мной что-то не так. Забыл какое-то слово в разговоре. Со мной что-то не так. И не, не, болела три дня голова. Со мной что-то не так. И таких примеров куча. Со мной что-то не так. Со мной что-то не так. И это всегда связано с какими-то событиями, которые так воспринимаются. Дальше. А вдруг я наложу на себя руки. Вот еще более сложно. Вдруг я совершу суицид там, и так далее. Это как раз связано с тем, что человек переживает. Что, например, его состояние не пройдет. И он в итоге придет к тому, что совершит суицид. Или его симптомы его доконают, или у него самочувствие, или он пойдет в глубокую депрессию, или э, с ним случится сильный стресс, с которым он не сможет совладать. И получается, что он начинает переживать, или он увидел в кино, как человек наложил на себя руки, или узнал от знакомого, что человек наложил на себя руки, и боится, что с ним то же самое произойдет. Например, человек говорит, это был программист, одинокий парень, который наложил на себя руки. Человек думает, я тоже ни с кем не общаюсь, а а вдруг я тоже наложу на себя руки. И получается, что его восприятие это и есть, ну, то есть его навязчивая мысли это и есть его восприятие тех ситуаций, которые вызывают. Значит, что здесь главное в том, чтобы этих навязчивых мыслей избавиться первое понять что их не существует все забудьте навязчивых мыслей нет есть только ваше восприятие отдельных событий либо есть мысли которые воспринимаются вами как ненормальные всего два варианта есть да? следующее это изменение вашего восприятия к тем событиям которые вызывают эти Э негативные эмоции, то есть тревогу. Мы в случае, если мысль сама по себе считается для вас ненормальной, ищем совокупные причины, почему эта мысль возникла, и, соответственно, меняем восприятие к самой мысли. Во втором случае, когда ваша мысль является восприятием тревожного события, мы фиксируем все эти тревожные события и меняем к ним восприятие. В произошедших событиях когда случившееся, мы ищем свои совокупные причины, в планах на будущее мы расписываем варианты от плохого до хорошего. И таким образом мы вот, это, вот эту навязчивую мысль, то есть восприятие, которое возникает у вас в разных ситуациях, мы таким образом его просто убираем, потому что вы уже говорите, например, себе, собирается человек ложиться спать, и думает, а вдруг я сегодня не усну, потому что у него два варианта, усну, не усну. Когда же мы разобрали по вариантам, у него мысль уже такая не возникнет, потому что у него восприятие уже другое. Он будет думать, ну вариантов много, скорее всего пройдет какой-то промежуточный, и в результате у него уже нет никаких переживаний. Вот это очень сложная на самом деле тема для понимания. И потому что весь окружающий мир вам говорит про мысли, про ваши пугающие, навязчивые мысли, навязчивости и так далее. И очень сложно поверить в то, что этого не существует. Я понимаю. Но мы говорим о результатах. Если их концепция была верна, почему до сих пор вы с этими проблемами сталкиваетесь? Но если моя концепция верна то, идя по ней, вы уберете все эти навязчивые мысли, потому что их и не было. Это было вашим восприятием событий в большинстве случаев. Поэтому, друзья, прямо сейчас в комментариях напишите, что вы думаете по после просмотра этого ролика. Поняли ли вы то, что я хотел до вас донести? И напишите, что именно вы поняли, потому что мне главное понять, Смог я до этого все до вас донести важную информацию или нет? Какие смыслы вы для себя уяснили? Прямо сейчас пишите в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Будем на связи. Всем пока.